Короче, парни, начинается наш выпуск. В этом выпуске вы увидите... Всем привет! Смотрите не фанаты. Смотрите, не фанаты. <свеч> Такой флаг, который чудом уцелел. Да, Рижские даугвы. Старые Ой. люди меня поймут, как он готовился. Эдгар? Эдгар Да. Катюша, Это футболка с автографом Артема Реброва будет разыграна под этим выпуском. Пишите в комментариях. Приехали на матч Партак с Цервена Звезда поддержать своих братьев. Короче, парни. Начинается наш выпуск, в этом выпуске вы увидите как ребята съездили в Ригу на матч нашей братской цервенной звезды Мы снимали, в принципе, прикольного материала И вторая тема, это сегодня в Nike в центре, вот я сейчас как раз отсюда, в парке Горького Мы сделали футболку своими руками, подписал ее Артем Ребров, и мы ее будем разыгрывать Условия мы уже озвучили, чуть дальше смотрите, в конце видео увидите Смотрите этот выпуск до конца, в принципе, такой он как так скажем, немного рандомный получился. Мы немного пропали с радаров в последнее время. Но, я думаю, сейчас, с началом сезона все будет круто. Короче, переходим к выпуску. Смотрите. Спасибо, что еще с нами, что нас терпите. Ну и, собственно, погнали. Всем привет. Меня зовут Лев. Так получилось, что парни из дневника фаната не смогли в этот раз поехать. Нет, давай. Читайте правильные книги, и вы узнаете, кто враг футбола. Мы находимся в старой части Риги и встретили небезызвестного человека, Алексея Молодого. Как у вас сложилось отношение, что ты поддерживаешь сербских братьев? Как бы где ты был? Что вы делали вместе? Может быть, какие-то движухи? Ну, да, достаточно давно образовался контакт со звездой. Приезжали к ним на матчи, на дерби неоднократно в Белград с нашими ребятами из Риги, из Венспаса. Вот, как бы всем известно, наверное, что тусовка в КВЭ это русскоязычные ребята из Латвии. Ну, да. вот, в том числе люди, болеющие за московский Спартак. Как бы у них отличный контакт с ребятами из Москвы. В том числе из Белграда. Ну, как бы Уже, наверное, ну, лет 12 мы поддерживаем контакт с некоторыми людьми из, из Белграда, из Республики Сербской. Приезжаем на матчи туда периодически. И в 2011 году Венспл сыграл Играл да. с церквенной звездой. У нас был выезд как раз в Белград. Сербы приезжали к нам в Венспас. Ну, да, с, того момента, да, с того момента, как бы мы еще наверное, большими, большими связями обросли. В том числе те, кто считает сербов братскими, братским народом, как бы русских далеко не везде любят, как известно, и, да, тоже. и как бы сербы одни из немногих, которые относятся к нам действительно по теплому. Помню первый наш приезд был град, то как нас встречали там сербы, это как бы не какая-то басня, не какая-то какая сказка, да, не миф, а действительно мы нам оказали очень теплый прием, мы в тот раз очень прониклись этим приемом мы как бы и стараемся. Точно так же встречать себя бы всегда. Ну и сегодня я так понимаю, ты будешь на... Да-да, мы будем на трибуне. Я надеюсь, что мы попадем на трибуну звезды. Но мы тоже. Ходили, ходили слухи, что будут пускать туда только по паспортам, по сербским. Сегодня ночью, вроде как, сербам удалось договориться с местной полицией, что будут всех русских пускать тоже на гостевую трибуну, но как бы мы русские, но не с русскими паспортами здесь, с местными. Билеты у нас есть на ту трибуну, ну посмотрим, надеюсь, что нас пустят. Как бы ФКВ, ребята, вот нас... Да. Сейчас человек 10, наверное, мы... Билеты вот... у нас есть, мы Тут тоже надеемся... Тут вместе с сербами, надеюсь что, надеюсь, что нас, надеюсь, что нас не развернут, и мы как бы окажемся вместе с сербами на трибуне. Я рад вас всех приветствовать в самом центре культуры и спорта нашего города. Это Nike Box MSK. И сегодня мы здесь вам представим новую форму футбольного клуба «Спартак Москва» и компании Nike сезонов 2018 и 2019 годов. Роман Лобнин! Александр Дажаев! И Михаил Игнат. Друзья, с нами Павел Швец, Это заместитель коммерческого директора. Правильно сказал? Да, все верно, отлично. Три вопроса от болельщиков. Да, есть внимание. Первый вопрос. А почему столько времени Nike? Ну, могу от себя сказать, что мне больше всего нравится Nike с точки зрения комфорта и дизайна. Они всегда подходят к вопросу очень уникально. Второй вопрос. А качели с полосой на герде? в этом году не было, в этом году сделали на гостевой форме ну опять же вернусь к тому, что форма на сегодняшний момент это все равно элемент дизайна понятно, хочется сделать таким образом, чтобы форма дополняла Роль футболиста не только на поле, а вообще. Ну, да. И сегодня много споров идут на тему того, чтобы была полоса или нет. Мы все понимаем, что для нашего клуба это история. история безусловно, очень. безусловно, и мы никуда от нее не денемся. И, конечно же, будем действовать именно вот в стилистике самой истории. Но, опять же, сейчас есть другое вение, когда хочется, чтобы нашу футболку... Народ ходил в обычный народ носил. Гулял по да, повседневно там. носил. И все-таки поэтому здесь есть нюансы. Я думаю, что полоса по любом случае останется, потому что это наша история. Но все равно как бы, будем двигаться в сторону именно модного и красивого дизайна, а, да. чтобы люди носили футболку и все время были с нами и с клубом. Да, и вот как раз-таки третий вопрос. Он плавно пересекает из наших разговоров. Вот. Может быть, видели? Нет? некоторые а, европейские я клубы я делают на какой-то один матч форму там, например, какими то там э, логотипами фанатских объединений, либо там какие-то там расписные истории делают. Вот сейчас, знаешь, я знаю, есть вот где мы сейчас находимся, можно сделать форму самому. Да. в потенциальном, не знаю, будущем сделать, например, один матч и вообще возможно ли это с Найком, чтобы сделать один матч спартаковский домашний, какой-то как выпустить? Но я не уверен, что это возможно сделать с Найком, все-таки транснациональная компания, у есть, которой жесткий правило, план и да? правила по разработке форума mm -hmm. и если вы обратите внимание эм, на другие клубы, которые сотрудничают с Найком, у них более или менее есть какая-то стандартная история mm -hmm. по предложениям, которые они делают для клуба. Идея, на мой взгляд, не лишена здравого смысла, почему бы нет. Надо подумать, и, Мне может кажется, быть, когда-нибудь вы могли, могли бы это сделать. Отлично, спасибо вам большое. Какой-то предболельщик можете передать? Ну, болейте за «Спартак», будьте с нами, ходите на стадион. Это скоро уже начало сезона. Все, в эту субботу, да, Ждем мы стартуем. Все. Я надеюсь, что мы станем в этом году с чемпионами. И не только в этом. И это Здорово. İspartal! Сейчас мы будем делать футболку. Поздоровайтесь, это Леня. Лень, передай привет всем друзьям, все многие знают. Будем делать модные футболки, футбольный клуб Спартак Москва. Короче, сейчас делаем футболку дневника фаната и фратри и разыграем среди вас. У нас еще там мы должны были еще разыграть уругайский флаг и шапку. Ну, разыграем. Ну, шапку не доехаем. Все, сейчас будете смотреть, как мы это все делаем. Привет. Привет. Как дела? Очень хорошо. чем занят? А, разглядываю твой барсеточку. А вот это видел? Конечно. Короче, мы в Найке, как уже говорили, приехал Саня со своих гастролей. Буквально через час он уже улетает кто то еще. Уезжаем. Ну, Я тоже себе сделал футболку. Да, молодец. Короче. Ты все-таки все сделал воротник, да, себе? Я ворот себе сделал. Я вот думал, думал, не додумал. Короче, я себе Москва, Москва и вот такая вот еще ничего против надписи не имею, но вот эти хороший вкус и плохой вкус понимаете? хороший вкус все как бы симметричненько аккуратненько вот пацан дорвался видите все короче мы ее просто распишем будем разыривать среди болельщиков круто еще про ташаев уехал леса ребро нашего старого верного товарища слушай ташаев мы вообще молодец и по нему видно что он конечно Волнуется? Ну, впервые ему все эти вот такие информационные ну, дела. Я сейчас с Забниным разговаривал. В раздевалке там у нас такой с ним было флеш интервью Чу Чувствую, знаете, вот да, я сейчас с Забниным созвонился. Я просто с Ромочкой, да, Можешь брякнулся, вот, позвать, вот мы да. с ним там да, трещали. Сейчас, короче. сейчас, секундочку, Денис Бушаков звонит. Ага, подожди, да. мне это комбай. Я не могу подожди. говорить сейчас здесь. Сейчас, камбур, подожди, давай, Сашка, сэ -сэ -сэ -сэ давай. <laughs> вот. Где ли Рому повлиял на переход Аша? Он говорит, я его говорит, так очень тащил, типа, звал это... просто, говорит, Рома. Символ, типа. Еще одна вот причина тебя еще больше уважать. Спасибо тебе большое. А, Сань, Оленбург впереди, попадаешь, нет? Женя, нет, я буду в этот день в Баку, буду смотреть там. вкусную раз... еду, наверное, пить Скорее еду, всего, да. скорее всего, да, не без этого, врать а, вам не буду. Но на следующий ждите меня, как обычно. На нашим 15 обычно, на Короче, парни, впереди сезон, все приходите на Оренбург на ближайшие И матчи. И еще мы же сейчас а, запускаем да. месяц по такому небольшой конкурс. Да, какой? А, связанный с треком легендарный стиль. Кстати, я видел, да. Да, типа... поэтому скоро будут подробности, я тебе первым расскажу. Давай, а мы расскажем вам. Чао, фау, короче. Звезда Спартак, мы в одном из заведений встретили бывшего игрока Мостовского торпеда, ныне президента, Ди генерального, генерального директора. директора клуба Спартак Эдгар Гаурович. Но, да. Но сегодня на самом деле был тяжелый соперник, как Тервена Звезда и понятно от них ожидали большой наплыв болельщиков, как от цервейной звезды, так и от поддержка большая от братьев московского Спартака, вот, так что, ну. По мне, мне кажется, мы выдержали это все давление, плюс наша поддержка и ребята, футболисты, я считаю, что сыграли достойно. По-моему, еще в том году, я как помню, за вас сыграл кто-то из армейцев, да? <звы> да, Были футболисты, про армейцев, наверное, не будем говорить. Поговорим, у нас есть из школы, также из школы Спартака есть Малеев. Да, то есть, поэтому есть какой-то сад, это, это очень приятно, берег, это очень много мудро, поэтому да. мы Спартак, здесь в Латвии, мы тут же пропагандируем красно-белые вперед. Выходила поэтому. Прекратила на берег на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про стекловость про того, которого любила, Про того, чем письма берегла. Про... Все-таки вы, как бывший игрок Торпедо, следите за клубом. Конечно. А да большая изменения в клуб. Поверьте мне, я торпеда до сих пор живу. Это часть меня. Я никогда не забуду то время, которое я провел. Для меня это незабываемо, поэтому я до сих пор общаюсь а также с фанатами, так же с футболистами. И поэтому для меня это родной клуб. Поэтому только, Спар... только... только Спартак и только торпеда. Огонь. Ну, я просто смотрю, что у них очень большое э, изменение э, в руководстве и руководство пошло на встречу с болельщиками. Как, и... я думаю, что у них... опять, же, опять же, мое мнение, я очень далеко нахожусь сейчас оттуда. Мое мнение, конечно, если сегодня пришло новое руководство, которое ищет взаимопонимание с фанатами, это очень правильно, и они делают правильно, потому что. Для меня это было непонятно, когда руководство и фанаты немножко на разных а, противостояниях. Да. Поэтому сегодня, если они это делают, я считаю, это делают правильно. Торпеды великий клуб, большую историю. Так что мы верим, что реально они смогут достичь больших высоков и вернуться а, в высшую лигу. И... Только торпеда! Только спарта! Только торпеда! Только спартак! Спасибо, Сирота! Спасибо! Это наш роман! Роман, привет! Здрасте, здрасте, всем! Здрасте, ну, привет! Тебе? Чемпионат мира такие легкие. Тебя там просто все мучили, я не стал ну, сейчас вообще... даже записывать, лучше так с тобой. Ну, в двух словах. Устал, Ну Сейчас уже. Все забыто, можно сказать, отдохнул, да, переварил все и с новыми силами Но готов. В целом уже полностью в «Спартаке»? Да, конечно, целом, абсолютно. абсолютно, да, да, абсолютно. Ну, банальный вопрос, наверное, от предстоящего сезона да. пришел к тебе еще один друг по да. белым-голубым цветам, так скажем. Ты который... не представляешь, как я его... Да, тащил? Конечно, приходи к нам у нас. Можно сказать, что ты, короче, повлиял да, на это? Хотелось бы в это верить. Ну, это команда, команда <laughs> ну, конечно, если Саша. А что? я даже не был в команде еще. А, ты еще ну, не, не общался, там, завтра не спрашивал про него, что говорят, что он потихоньку адаптируется. Нормально вообще все, <laughs> все идет своим чередом, да. Скоро матч Динамо. У нас получается. Ну, с тоже. Возьмем четыре игрока. Ещенко, ты, Ташаев, Самедов. Блин, почти полсостава. <laughs> Против Динамо. Какой-то особо настроенный а, же еще Камбаров, на туре 5. Пять. пять. Ну, пол состава, 5 игроков. А, что ты думаешь? Ну, что, это футбол. Ну, бывает, да? Это футбол, конечно. Ладно, мы рады, что ты вернулся. Все очень переживали, просто, что ты от нас можешь слинять. Куда-то тебя сватали. все нормально, да? Стоимся в клубе. Хорошо, Ром, можешь передать привет болельщикам? Всем привет. Смотрите дневник фаната. Смотрите дневник фаната, хочу сказать... Всем огромное спасибо, кто поддерживает, кто пишет мне в соцсетях, в разных... Поддержка бешеная. Бешеная поддержка, абсолютно, бешеная. да. Приходите на наш матч, и я знаю, что уже на Оренбург все билеты проданы. Да? там будет Битон чума, будет. чума да. Приходите, поддерживайте, болейте за нас, будем мы будем вас радовать. Все понятно? Кто не послушается Рома на ковер, да? Давай, Василий, ты Всем писк! Едем в Юрмалу, немножко отдохнем. Покупаемся, снимем небольшой репортаж о КБ Риги. Ну и возможно, возможно, там будет футбольный матч по пляжному футболу. Тоже КБ Рига играет, там местные ребята. Вот. Ну попробуем чуть-чуть заснять. Это, ну, как бы, одни, наверное, из самых старых фанатов кб и максим точно максим небесный ну помладший александр Александра. Да. макс как давно это было первый матч и как, ну, расскажи про него как ты попал на футбол как познакомился с «Спартаком»? Да. это было для некоторых в очень далеком 87 году это был матч как раз. <laughs> это был матч на первенство советского союза 1 16 финала когда в Ригу приехал «Спартак-Москва». Я пошел туда, будучи, как и все большинство, так скажем, ребят, которые жили в то время в Риге, поболеть за даугу. Да, Я знал за пару дней, что я посещу эту игру. Поэтому ночь перед игрой я провел в таких дизайнерских работах тех времен. Давайте э их покажем. Да, я сделал вот такой флаг, который чудом уцелел, да, Рижской Дауговы. Старые люди меня поймут, как он готовился. Да, это был трафарет, видимо, из бумаги, нитроэмали, и кусочек какой-то старой простыни. Вот с таким флагом меня провели на Центральный Сектор. Да, это был первый матч, по-моему, 1-16. Сейчас это выглядит вообще по-детски и очень смешно. Да, вот такой остался артефакт. И игра получилась интересной. Спартак выиграл 2-1. Гол ворота Спартака забил в Старковках. Сейчас это покажется, да, достаточно интересным. У тебя по этому поводу, по-моему, есть второй да. артефакт этого да, второй матча. Артефакт, Давай мы его пока. В экземпляре он не продается. Если кто-то собирает, да, к сожалению, только один тогда не догадался. Да, это программа к этому матчу. Да, стоило копеек 10, наверное. Вот арбитры были из боку и добились все как бы по-честному. Весна было содействовал. Да, соответственно, сохранился. Вот билет стоящий 10 копеек на эту встречу запомните 10 копеек да, стоил 10, билет 10 копеек, да. То, и с задней всех. стороны я даже фикс, зафиксировал естественно результат матча и кто забивал типа Сулька забил, Старков и в концовочке в свои воротах футболист Дауговый забил 2-1 таким образом Спартак выиграл ну и тот как бы матч оказался переломным для меня лично потому что я впервые увидел что болеть можно по разному приехал целый сектор фанатов спартака я впервые увидел что можно приходить на футбол в розе да ну там самодельные вязаные там не тяжело вспомнить не были но они были в очень массовом массовом как бы, характере да потом э, были очень много флагов было очень много кассовых лент которые кидали когда спартак забивал это все в то время производило ну неизгладимое впечатление что так можно болеть и после той игры вопросов, ну, за кого болеть, по крайней мере, в высшей лиге Советского Союза, у меня не осталось никаких. Как сейчас э, живет э, КБ Рига? Само движение ну, где-то уже более-менее сформировалось в середине 90-х, да, когда оно обрастало уже друзьями, друзьями друзей. И так уже окончательно сложилось наверное, к 99-му, когда мы э, поехали на матч Россия-Украина в Москву, да, участвовали в турнире ВВ, да, который большинство. Молодцы, чтобы все понимали, это фанатский турнир, как бы от ранее такого портала. Да, мы, соответственно, тот турнир даже выиграли, да, у нас был человек 8-9 с Ну, Но вот с тех времен наше движение уже, можно так сказать, оформилось что-то такое более понятное и глобальное. Ну, вот видите, я, опять же, как молодой фанат, мы стараемся, как Кабарига, пробивать, пробивать очень много выездов. Неважно, это будет шайба, футбол. Ну или да, прочее, да, то, то есть Я мы... вижу на МХК и вот на. Вот опять же, да, у нас диктор, диктор очень хороший. Постоянно видит, да. То есть мы с... просто стараемся соблюдать традиции Спартака. И мы как ä, прибалтийское движение Спартака пытаемся пробивать выезда во благо, во благо клуба. То есть даже были когда такие же истории, когда мы видели, что Спартак хокейный загибается. Мы все равно ездили туда, потому что это часть нашей души. То есть, если бы в любом, в любом формате Спартак бы умер, то умерла бы часть нашей души. Поэтому мы до сих пор типа делаем вещи. и Мы стараемся показать, что мы такие же фанаты. Да, там, то есть, мы, конечно, не как московские фанаты, которые ходят каждый день на трибуну, но мы все равно часть своей души отдаем Спартаку. Ну классно. Спасибо вам огромное за небольшой рассказ. Формат нашей передачи не позволяет. Большое интервью. Давай, брат. Спасибо. Ты. Спасибо. Спасибо. Все. Ну, а мы. Смотрите, наверное... болейте за Спартак, гонять на выезда. Смотрите дневник фанат, ставьте лайки. Дизлайки не ставьте. Давай, брат, ты. Мы подведем небольшой итог. Мы два дня пробыли здесь, побывали на матче «Цервена-Звезда-Спартак». Взяли интервью у гендиректора «Спартакса», поговорили с Алексеем Молодым. Сделали участвовали в проходе, сделали небольшое там видео с зарядами «Цервена-Звезда». Сегодня мы пообщались вот с ребятами из КБ «Рига». На Смотрите, парни, берегу блин. Где они проводят по вторникам и четвергам Свои футбольные матчи Между собой Ну, я думаю, что, конечно, мы Может быть, что-то и не так делали Но вы нас не осудите Всем пока, Более. увидимся Короче, парни Заканчивается наш день в Nike центре В парке Горького Мы отлично провели время, посмотрели на форму старались пообщаться с нашими гостями, в принципе с кем возможно было с пообщались. Все это видели и давайте к основному. Мы сделали две футболки. Первая футболка. Ну, то есть это футболка handmade своими руками, со всякими тут логотипчиками Fratria. Эту футболку мы будем разыгрывать в инстаграме Fratria, в социальных сетях Fratria. Это вы все увидите у них. За их новостями, так скажем. Все будет скоро, поэтому подписывайтесь на соцсети Frateri и дальше. Футболка наша, дневника фаната. Тоже сделали, в принципе, как могли. Эта футболка с автографом Артема Реброва будет разыграна в этом, под этим выпуском. Пишите в комментариях. Давайте, не знаю, пишите, в общем, к первому туру с Оренбургом. Какой-нибудь, не знаю, заряд, стишок, неважно. Мы выберем это рандомным способом, как мы вам еще обещали разыграть уругвайские всякие, уругвайский мерч, это мы сделаем обязательно. Чтобы получить эту футболку с автографом Артема Реброва, вам нужно будет написать в комментариях на нашем канале YouTube, как сказал Стив заряд, какую-то песню. Мы рандомным способом выберем, и победитель получит эту футболку. Я думаю, это будет отличный подарок в коллекцию. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите теперь комментарии. Ну и, соответственно, обязательно ссылочки все будут внизу Впереди матч с Оренбургом, все на футбол Впереди новый сезон, где Спартак наш должен стать, собственно, чемпионом Всем спасибо и до встречи